Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вести Валкон, и я Вичезар. Сегодня у нас в гостях рассвет. И сегодня мы продолжим разговор о том, как нам благоустроить и возродить нашу традицию, землю матушку облагородить. Вот на все эти вопросы мы попытаемся ответить. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Мы в прошлый раз говорили с тобой о образах и о словах и закончили на... Боге, пока человек не поймет о том, что он является кем и чем. Изначально. Изначально. Да, изначально. И, видимо, мы вот потеряли ту меру понимания себя как божественной ипостаси, как э, частицу рода нашего. Логика э, сегодняшней жизни подсказывает, что действительно в первую очередь человек должен сам себя обозначить Богом. Знаешь, Вячеслав, ты, вот, ты очень правильно сейчас поставил вопрос: смысл вопроса. Я чуть-чуть подправлю, что да. человек не то что обозначить себя Богом да, или признать Богом, он должен побудить свое сознание через образность, которую мы предлагаем да. рассмотреть, да, да. побудить свое сознание через русский язык через образы русского языка. Да, да. Вот этот вот через образность русского живого слова. Живого да, слова, да. да, вот. да. Он человек должен, во-первых, сначала при, принять знание, ну, получить знание, да, это. Потом это знание осознать и, ежели он понимает, что это важно для него, признать как руководство к действию. Чем больше энергии информации мы приняли вот этого света в себя, усвоили без ущерба для психического и физического здоровья. Mm -hmm. И выдали в мир на пользу обществу, тем более мы совершенней. Я полностью согласен с, с такой постановкой образности, Выраженной современными трактовками, понятной да, да, да, Ну, понятное для, для человека, да, для нашего да. И вот а, здесь я хочу еще раз вернуться: к ну, предыдущей беседе да. кратенько, что Началось все со слов того, что мы живем-то в Божьем Царстве, изначально существующем. Безусловно. В царстве рода Вышнего, и мы его части, естественно, природа обозначены. Конечно. При он, мы в нем, а Он, он в, нас. в нас изначально. Вот тут приходит меру понимания и осознания. А насколько мы вот ты про меры сказал, насколько мы осознаем, что род в нас, а мы в нем. Без рода в себе мы роду ни к чему. Мы ему нужны, но он не может нас применить к каким-то своим божественным процессам, потому что мы не заявляем об этом и не проживаем это состояние. Да. А с родом в себе мы в обережном круге рода. Он бережет нас, как свою божественную часть. Это вот, вот этот момент, он очень важен в осознанности человека. И самое главное – понять смысл слова «род». Слово само по себе, неважно. Русская или другого какого-то народа. Оно является наипервейшим инструментом божественным для взаимодействия между людьми. Да. Люди не могут приступить к совместному действию, если не договорятся на это совместное действие. Первый этап деградации начинался с того, что люди потеряли дар рода мысленно передавать образы и включили вербальный план. Это первый этап был деградации. Вибрационные вот эти усиления их мысли через вербальные выражения побуждало понимать друг друга или э, ту, тот цвет, как ты говоришь, физически нести взаимодействие, усиление. А ведь первично это была мысль. Я в данном фразе не я не утверждаю, что слово первичные мысли. Я говорю о чем? Что слово является инструментом наивпервейшим взаимодействия. Люди впервые населившие наши родовичи, нашу матушку так. землю, вот на нашем канале я, так, э, ну. вот эта река времени, первые да. были там прилеты сюда около миллиарда лет назад, они были э, более совершенны, чем мы. И да. имели возможность а, телепатически передавать мысли, то есть да. разговаривать телепатически. И я вот в этой только да, мере да. понимания а, вот говорил, вот... что слово для них уже было этап деградации. Люба, что что ты поправил. Да. Так вот, в моей мере понимания, изучая все эти моменты, я точно так же думал раньше. Пока не вот не стал со смыслами слов сталкиваться, и я понял такую вещь, что если мы говорим о неких проекциях наших предков владения телепатией, они безусловно имели такую возможность, они мыслили, договаривались в мыслях. Как бы образы на, выстраивались, на тот... светлые да, образы, да, да, они тоже -то, да, да, Передавали их друг другу, дома, да, да, конечно. Но, видели. Но. Их. но при этом было одно «но». Они творили этот мир озвученным словом, потому что нужно был свет. Проявлять согласие. Вот. Проявлять. И когда сегодня некоторые заявляют, что… А раньше люди вообще не говорили, а только мысли, как бы мыслями как бы друг другу передавали. У меня складывается впечатление, что возможно это и было на каком-то вообще первичном элементе, когда планеты Земля, как в мире яви, как материально, ее в... просто не было. Ну, в тонком бы. плане ну, да, созданно а со вот, сотканно да, из света. Так, да. точно. А вот чтобы мир как мир яви, а а нужен был свет да. этого света. Да, и он рождается уже рождался осознанно, осмысленно нашими предками. Возможно, это было, да. И более того, у у меня есть такое предположение, что это озвученное слово протекало речью в виде песни, ритмов, то есть они пели, когда творили мир, и поэтому на сегодняшний день мы прекрасно знаем воздействие, песнопение, да. конечно, а тем конечно. более, когда мы понимаем, что мы порождаем свет устами, то получается, если мы осознанно, осмысленно встанем в круг и начинаем петь понимая, что из нас друг на друга льется свет. И вот через эти меры, ведь мы знаем, что на сегодняшний день, ну, есть свидетельства в интернете много таких, что самые сильные молитвы, самые сильные молитвы, сказаны русским живым словом, озвученным, озвученным словом. Да. И здесь не, не, эта молитва, это слово относится не, не к религиозному аспекту, нет, конечно, а именно, нет, да. именно. Исключительно к речи, по к речи, к речи, Как по космической программе. Да. космической программе предназначения человека: творить свет и творить мир света этого. Хранятся много записей вот новгородские бабушки, просто разговаривают. Да. Или малоросские, или там вот вятские. И те носители речи нашей угу. древней, сидишь, ты ему можешь часами слушать. Так Речка да. течет. И она такую благодать создает. Это не молитва, это просто речь. Да, это есть реченька. Равно, так, молитва, слово молитва. Это молви твори. Конечно. конечно. То есть, ну вот, вот человек открывает, да, меру одну. Молва творит. Да, молва. То есть это изреченное слово творит. Да, да. И когда мы это понимаем... То тогда мы бережнее относимся к тому, о чем мы говорим, да. как мы говорим. И что мы и говорим? И чем мы сопровождаем, какой жизненной силой в виде, ну, как я слово энергия. Я говорю, жизненной силой жизненной какой силой, мы силой. Да. Либо мы в плюсе идем, да? да. И либо мы в минусе. Да. А зачем нам минус, если мы. У нас всегда желание в плюсе быть. Естественно, ведь минус отбирает жизненные Конечно, силы. Так точно. А плюс он нам дает жизненные силы. Вот, и поэтому в этой ситуации, возвращаясь к слову, смыслу слова ⁇ род ⁇ смысл слова ⁇ речет круг добра ⁇ или ⁇ рекущий вокруг добро ⁇ А слово ⁇ добра ⁇ это ⁇ добыть ра ⁇ То да. есть это ⁇ рекущий окрест добывает, добывает ⁇ речью круг ⁇ добывает свет, сотворение света вокруг. Да. И поэтому это слово хорошо. уже мы можем. Применять к структурам родовым от космических до отдельно взятого человека. Да. И вот тут вот слово род начинает приобретать некие так сказать, предлагательное условное значение. Род вышний это тот, откуда исток. Род небесный это уже ближе к нам, так сказать, космические, вселенские, угу. галактические, там, да. ну и Солнечная система. Да. Род земной, но это вся Земля. Да. Это все птички, все конечно, конечно. А в ней есть род человеческий. Да. А в роду человеческом есть уже непосредственно как бы, ветви этого древа. А раньше это были племена, как называли, это племя-пламя. То есть это да. проживающие на некой территории, где вот волхвы... Несущие ну, дух, пламя, дух, дух. огонь, да, тот же да, свет. И, и, и тоже свет да. из себя, и тоже то же время собирались вот на, да. на каких-то кругах. Да. А ведь по сути это зачем волхвы собирались? Вот близлежащих, так сказать, территорий, а потому что они вели учет и запись своих родовище, кто когда родился. И когда время подходило, и даже с рождения уже приходит отец и говорит: У меня родился вот восток-то. Ну, как бы по звездам. Волк смотрит, значит, делает запись: вот кто пришел, с какой позиции. И вот они это все имели знание. Потом они собирались, у тебя кто там? Вот эти вот. Так вот. Иди, батя, скажи, что у его дочери вот тут тут вот он. И жених растет. А этому скажи, что невеста вот она. Все. И тогда получалось, что как батя сказал: будет тебе жизнь светлая и чистая, Потому что было звездное прочтение карты. Да. Су, су, Судьб су, не просто суд, суды бы, да. а судьбы, а да. суть бы. Суть суть отражалась в предназначении человека, и они соединяли этих, как говорится, юношей и девушек, и они жили, с перво, они с первого взгляда, любой с первого взгляда. Почему? Да потому что по всем параметрам космическим, зем, ну, земным, небесным, они, а, а они половинки соединялись. Да. А потом это все при потере этих знаний в религию перетекло с позиции таких, ну, как бы насильственного некого, да, там. Вот батя сказал, я вам сказал, ну, вот да, так вот, да, да, а да. там только где-то какое-то что-то поиметь, какое-то материальное значение, там, ну, к примеру, да. Пример, да? да и вот так вот. Изро, потихоньку. И, и, да, и потихоньку, вот эта подмена Слово. смысла в этих в и своих слов, она и сказала восприятие действительности, в которой человек пребывает. И вот наша сегодняшняя задача – вернуться своим сознанием в живое родное слово, в его смыслы, начинать жить смыслами, быть ими. Естественно. И тогда все начинает меняться вокруг тебя. Надо уточнить вот... смыслы, да, точно, смыслы точно. нашей жизни да. и вообще, кто мы. И, и вот мы. в данном случае мы возвращаемся к тому, что если еж, наши слушатели обретут э, желание, разумение, лучшую меру. Выработать, да. подать я только за, и буду благодарен искренне. Слово смысла, слова. Да, я только говорю, ребята, я выражаю свою меру понимания. Конечно, но, но кто-то не согласен. Не вопрос. Ну, предложите, поищите, вот. лучше предложите. Вот на этом, уважаемые друзья. Мы сегодня ä, закончим наш разговор. Всего хорошего. С вами был Вичезар и Вести Валкон. Подписывайтесь на наш канал. У нас в гостях был Яросвет. Всего хорошего. Здравия, слава всем. Быть добро.